так, как мы уже сказали, эта тема, раскрывающая внутренние документы из Твиттер, расшифрованные с комментариями Мэтта Тайби, все еще продолжается. Она все еще продолжается, пока мы говорим, и мы будем предоставлять вам новую информацию по мере ее поступления. Но мы хотели бы сначала поговорить с Мирандой Дивайн. Она, конечно же, обозреватель Нью-Йорк-Пост. Мы говорили с ней в то время, более двух лет назад, о цензуре этой истории. Она сказала, что с тех пор написала об этом книгу под названием «Ноутбук из ада, которая превосходна». Она присоединяется к нам сегодня вечером. Брэндон Дивайн, вы находитесь в самом центре этой истории.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 Пишет в подзаголовке «Появляется на Рамбл». Он присоединяется к нам сегодня вечером. Гленн, большое спасибо, что пришли. Итак, примерно в трех твитах в этом очень длинном твиттере Мэтт Тайби Бен Коллинз из NBC громко жалуется на то, что Илон Маск осмелился обнародовать подробности цензуры. Почему весь пресс-корпус не встал на сторону свободы слова и раскрытия того, чего мы до сих пор не знали? Потому что ведущие сторонники цензуры в интернете в Соединенных Штатах, как бы сюрреалистично это ни звучало, являются сотрудниками медиакорпораций, чье звание – журналисты. Они были теми, кто, по сути, захватил интернет, который, помнится, до 2015 года в социальных сетях в основном не модерировался. За исключением очень небольшого числа случаев выражения насилия или избиения людей и тому подобного, и потребовал увеличения количества цензуры, потому что они убедились. Что причина, по которой Хиллари Клинтон проиграла, а Дональд Трамп победил, что они расценили как пародию, потому что в интернете разрешена свобода слова и что только цензура может спасти нас от подобного события в будущем. И теперь они являются сторонниками требований цензуры и приходят в ярость всякий раз, когда кто-то пытается восстановить немного свободы слова в нашем дискурсе. Как вы думаете, чему мы пока научились из потока Тайби? Я думаю, что одна из самых важных вещей, которая была упущена из виду в споре о цензуре больших технологий, заключается в том, что это не так, как обычно любят утверждать защитники либеральной цензуры, решения, автономные решения частных корпораций, которые, следовательно, не могут быть подвергнуты сомнению, поскольку они имеют право подвергать цензуре все, что они хотят. В подавляющем большинстве случаев мы видим все больше и больше доказательств, в том числе сегодня вечером, которые часто исходят от Демократической партии. партии большинства у власти в Вашингтоне, которая говорит этим компаниям подвергать цензуре ТО, подвергать цензуре ТО, подвергать цензуре это, подвергать цензуре ТО. А если вы этого не сделаете, мы собираемся использовать наши юридические и регулирующие полномочия, чтобы наказать вас за неповиновение. Это незаконно. Я думаю, что на этот счет есть довольно четкие постановления Верховного Суда. Как это продолжается? Абсолютно необходимы проверочные случаи. Десятилетиями существовал прецедент Верховного суда, когда городские чиновники говорили книжным магазинам, что если вы не уберете эти книги, которые нам не нравятся, вы начнете проводить всевозможные расследования. И Верховный суд снова и снова говорил, что когда государство оказывает давление или принуждает частных субъектов подвергать цензуре правительства способами, которые правительство не могло бы сделать напрямую, это тоже нарушение свободы слова. Они делали это в открытом такере в течение 18 месяцев. Демократическая партия созвала генеральных директоров каждой крупной технологической компании и сказала им публичные как можно более недвусмысленно. Мы не думаем, что вы подвергаете цензуре достаточное количество контента. И если вы не начнете больше подвергать цензуре то, что мы считаем опасным или представляющим собой разжигание ненависти, вы подвергнетесь юридическим и ответным репрессиям. Это абсолютно опасно и к тому же, я думаю, неконституционно. Это просто должно дойти до Верховного суда. Как Джим Бейкер из ФБР оказался главным юрисконсультом Твиттер. В этой стране много юристов, много способных юристов, но вы нанимаете адвокатов ФБР в центре Раша Гейт? Мне это кажется средством контроля со стороны государственного учреждения над компанией в социальных сетях. Щупальца службы безопасности США находятся почти в каждом отдельном учреждении власти и власти в этой стране. Я все еще нахожу умопомрачительным то, как раньше вызывало споры то, что у ЦРУ были программы тайного влияния на новостные агентства. И теперь эти новостные агентства CNN и NBC и остальные нанимают орды бывших агентов государственной безопасности, людей, которые руководили ЦРУ, ФБР и АНП, выходят и объявляют новости. Они вместе в постели. Цензура больших технологий – важнейший инструмент государственной национальной безопасности. Всякий раз, когда кто-то пытается что-то с этим сделать, эти бывшие люди из ЦРУ и остальных, Пентагоны и остальных вскакивают и говорят, что мы не можем позволить вам восстановить свободу слова. Эта форма цензуры – важнейшее оружие. И поэтому они полностью взаимосвязаны и интегрированы. И мы видим это в роли, которую Джим Бейкер, бывший юрист службы безопасности США, ставший юристом в Твиттере, сыграл в этой цензуре прямо перед выборами. Это незаконно. Разведывательным агентствам Пентагону не разрешается влиять на внутреннюю политику. Это незаконно. И я не знаю, почему никто ничего не говорит об этом. Вы, конечно, говорили об этом уже пару десятилетий. Я ценю это. Гленн Гринвальд, рад вас видеть. Спасибо, Такер. Спасибо вам. Так что этого выпуска внутренних документов из Твиттера Хотя, как только что предположила Миранда Дивайн, это, вероятно, далеко не все, что у них есть. Достаточно, чтобы рассказать нам, что именно на самом деле произошло в американской политике за последние пару лет. Это проливает много света, и они все еще выходят наружу. Так что, конечно, мы будем информировать вас по мере того, как будем получать больше информации. К тому же, Барак Обама вернулся, как всегда. Похоже, мы обнаружили давно утраченный акцент, которого никогда раньше не слышали во время предвыборной кампании Рафаэля Уорнака в Джорджии. Мы не можем уставить перед этой пленкой. Я покажу ее вам в следующий раз. Так что Барак Обама никто иной, как оборотень. Вот парень, который вырос на Гавайях, но на самом деле в Индонезии, учился в колледже в Калифорнии и Нью-Йорке, но потом почему-то оказался из Чикаго. Кто этот парень и откуда он родом? Прошло много лет, и никто до сих пор толком не понял этого. Теперь мы узнаем, что Барак Обама на самом деле родом с глубокого юга. Он вырос на ферме в Дельте, Миссисипи. Мы узнали об этом на днях, когда он был в Джорджии, агитируя за Рафаэля Уорнака. Это было слышно по его голосу. Послушайте. О, успокойтесь, бумер. Сколько раз они собираются попасть в эту скважину. И, кстати, если движение за гражданские права было таким великим, то почему вы пропагандируете расовую дискриминацию, каковой вы и являетесь? Никто никогда не задавал ему этого вопроса. Но акцент, ну мы не говорим, что он на самом деле вырос в западном Мемфисе, но мы говорим, что он научился говорить так, как говорил, и, вероятно, научился этому у Хиллари Клинтон. Вот она в 2008 году в Сельме. Да, это было в Сельме штат Алабама, одном из беднейших городов Америки, на самом деле месте, которое стало намного хуже за последние 60 лет. Вы заметите, что ни Хиллари, ни Барак Обама, никто либо из этих людей на самом деле ничего не делают, чтобы помочь Сельме или Балтимору, Гарри или Детройту. То, что они делают, это просто воровство. Что же говоря о краже Сэму Банкману Фриду, СБФ, похоже, сходит с рук одной из крупнейших финансовых мошенничеств, возможно, самое крупное финансовое мошенничество в истории. Он тоже это знает. Теперь у нас есть еще одно подтверждение того, что он, вероятно, не будет наказан. Джейсон Рэнс, во всяком случае, на сегодняшний вечер наш криминальный корреспондент. Он присоединяется к нам, чтобы объясниться. Привет, Джейсон. Привет, Такер. Опозоренный бывший генеральный директор Экс приглашается для дачи показаний перед Комитетом Палаты представителей в этом месяце. Однако он вряд ли получит по заслугам. На самом деле это мог бы быть праздник любви. Конгрессмен-демократ Максим Уотерс входит в Комитет по финансовым услугам Палаты представителей, и в интервью политика она вежливо попросила Мегадонора демократа. Второго после Джорджа Сороса по пожертвованиям в этом среднесрочном периоде, кстати, она попросила его ответить на несколько вопросов о крахе его криптовалютной империи. Но дело в том, что вам не стоит ожидать никаких фейерверков, потому что она кажется ужасно дружит с крипто-неудачником. На выездном заседании демократической партии в Филадельфии в этом году Бейтман Фрид выступил в качестве гости для панельной дискуссии о криптовалюте. Возможно, о том, как превратить инвестиционные деньги общественности в валюту, которую они на самом деле не понимают, чтобы ее можно было направить законодателям демократам. И как вы можете видеть на этой фотографии на мероприятии, Уотерс весь улыбался стоя рядом с веганским криптоботаником. И если вы думаете, что она просто демонстрировала свое волнение после обмена рецептами хлеба из кабачков, то сегодня утром она действительно написала в Твиттере, что ценит его откровенность во время конференции Нью-Йорк Таймс о сделках. И он ранее, кстати, похвалил ее за непредубежденность в отношении криптовалют. Чего, как я предполагаю, она не понимает. Справедливости ради Уотерс, возможно, не единственный, кто предал американский народ, чтобы поддержать этого донора-демократа. Бейтман бесплатно пожертвовал более 40 миллионов долларов группам демократов и законодателям во время избирательного цикла 2022 года. В том числе 300 долларов 0,9 членам Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. Бергман Фрид был одним из организаторов сбора средств, например, для члена Комитета Ричи Ториса из Нью-Йорка. И когда ее спросили о, казалось бы, очевидном конфликте интересов, она почти так же охотно ответила как и разместила свои фотографии с ним. О нет, я просто шучу. Она сказала Fox Business, цитируя, я не хочу вдаваться в это, Такер. В любом случае, как она смогла так разбогатеть? Живя в доме за 4,5 миллиона долларов. Было бы интересно, как человек, который регулирует банки, так разбогател, работая в Конгрессе. Джейсон всегда рад вас видеть. Инвестиции в криптовалюту. Вероятно, большой интерес к биткоину. Вот интересная история. Пожилая британская королевская особа отменяется за то, что спросила женщину, одетую в африканскую одежду, откуда она родом, потому что я не знаю, это расизм, потому что почему. Заткнитесь. Расист. Это предупреждение Fox News – действительно экстраординарный, беспрецедентный момент в истории социальных сетей. И мы не говорим об этом легкомысленно. Социальные сети, вероятно, не нарушили равновесие, многое добавили Соединенным Штатам, но это одно исключение. Мэтт Тейп из Сабстак получил от Илона Маска огромную коллекцию внутренних документов из Твиттера. Мы сейчас слышим, не можем это подтвердить, но документов так много, что могут пройти дни, пока мы увидим их все. На данный момент Тайби обновляет свою тему, которая, по его словам, является первой частью отчета. Опять же, это внутренние документы Твиттер, и они подтверждают, что Твиттер был инструментом демократической партии, используемым на протяжении многих лет для формирования общественного мнения и цензуры любого, кто критикует демократических чиновников. А точнее, любой, кто осмысленно критикует Джо Байдена перед выборами 2020 года. Возможно, самое большое откровение на сегодняшний день относится к октябрю 2020 года. И оно показывает, что команда Байдена отправила в Твиттер список аккаунтов Твиттер для цитирования, обзора. И Твиттер точно знал, что делать дальше. Твиттер удалил эти твиты навсегда. Все это, кстати, было подписано Джимом Бейкером, который был высокопоставленным сотрудником ФБР и каким-то образом оказался главным юрисконсультом Твиттера. Так что, по словам Тайби, и это довольно интересно, если вы следили за историей Twitter как компании. Эти решения, эта цензура очень часто принимались без ведома основателя Твиттер Джека Дорси, у которого чего бы это ни стоило, может быть кольцо в носу, сэр, и занимайтесь йогой. Но на самом деле он честно привержен первой поправке и не хотел видеть ничего из этого, поэтому его просто держали в курсе событий. Это была Виджая Гати, которая была главным цензором в Твиттере, которая, по-видимому, управляла им. Это то, что Таип находит, просматривая эти документы. Но суть в том, что последние выборы были сформированы без вашего вести. Без ведома, без ведома любого избирателя в Соединенных Штатах этой компанией социальных сетей. И несомненно, аналогичные вещи произошли в Google и Facebook. Конечно, мы знаем это точно. Последние выборы были сформированы демократическими чиновниками без вашего ведома, подвергшими цензуре нападки на своего кандидата. Разве это фальсификация выборов? Предоставлю вам решать. Но подобного прецедента в американской истории нет. Это аморально и к тому же незаконно. Тайби все еще обновляет свой отчет об этих документах. И, конечно, если в ближайшие 20 минут или около того произойдет что-то серьезное, мы сообщим вам об этом. У нас также будет гораздо больше информации о Байденах, их деловой жизни, скрытой деловой жизни на следующей неделе. С нашим двухсерийным документальным фильмом так и Карлсон Ориджиналс» о коррупции в семье Байденов. Она называется «Байден Инкорпорейтед». Первая часть выходит во вторник на следующей неделе. Итак, президент Франции Эммануэль Макрон посетил вчера Белый дом. Конечно, это послужило поводом для ужина. Множество доноров-демократов, а также подхалимов и под лис, пришли в Белый дом, чтобы поднять тост за Макрона и поддержать продолжающуюся катастрофу в Украине. Но когда пришло время пожать руку Джо Байдену, все стало немного странно. Джо Байден не мог вспомнить, что нужно отпустить руку после того, как вы ее пожмете. Вот видео. Лес Линскью и и Пендент, Лес Венвер. Донг, делегация Франции. Так что, по-видимому, инструкция на карточке перед Байденом гласила возьмитесь за руку, а затем отпустите, возьмитесь за руку, а затем отпустите. Но я предполагаю, что часть освобождения смазалась или что-то в этом роде. Он не понимал, что должен был отпустить руку президента Франции. Этот клип, кстати, длится намного дольше, чем мы играли, но вы знаете, у нас мало времени. Байден был либо глубоко сбит с толку, либо глубоко влюблен, но это был бы не первый раз, когда он поделился интимным моментом с Макроном на встрече Большой Семерки в прошлом году. Байден и Макрон были сняты вместе на пляже в Англии. Вы можете увидеть видео этого на своем экране. Вы заметите, что Макрон обня... Байдена за плечи большую часть прогулки. Они нюхали волосы. Позвольте вашему воображению сделать все остальное. На этой неделе в Букингемском дворце состоялось мероприятие, посвященное насилию в отношении женщин. Конечно, Букингемский дворец и куча активистов, конечно, появились, а затем королевский помощник, 83-летняя Сьюзен Хаси, совершила ошибку, задав одному из этих активистов, «не гази Фулане, довольно простой вопрос: откуда вы? И в этом был смысл, потому что Фулани был одет не в английскую одежду, а в полное африканское одеяние. Это не нападение. Она даже смеялась свое имя на африканское. На самом деле ее настоящее имя Марлен Хедли. Но теперь она зовется фулане, как бы там ни было. Она хочет, чтобы люди думали, что она африканка. Так что все в порядке. Вы можете притворяться, вы можете говорить, что вы тот, кем хотите быть. Я думаю, на Западе таковы правила. Но теперь она говорит, что со стороны потаскушки этой 83-летней женщины было расистским спрашивать о ее фальшивом происхождении. Смотрите. Она начала спрашивать меня, кто я такая. Откуда я родом. Поэтому я сказала, что я из Сестринского космоса. Это организация, которая поддерживает женщин и девочек африканского и карибского наследия. А потом она спросила, ой, из какой части Африки вы родом? И я ответил, я не знаю. Они не оставили никаких записей. И это моя правда. Да, но откуда вы на самом деле? Я действительно отсюда. Как бы неудобно это ни было другим людям, я совершенно ясно понимаю, что столкнулась с расизмом в среде, в которой должна была чувствовать себя в безопасности. I should have felt safe in о, успокойтесь и уходите, пожалуйста, пожалуйста, уходите. Отец Кэлвин Робинсон, англиканский диакон и разумный человек присоединяется к нам, чтобы оценить отца. Большое вам спасибо, что пришли. Мне так кажется. Я имею в виду, может быть, я неправильно истолковываю это как нападение на восьмилетнюю женщину за то, что она сказала то, что воспринимается как неправильное. Кто-нибудь указывает на это сегодня вечером в Великобритании? Абсолютно верно. И в этом проблема. На самом деле в этом есть две части, потому что, с одной стороны, очень печально нападать на пожилую женщину за то, что она задала очень искренний вопрос, проявив интерес к посетителю дворца. Но с другой стороны, я думаю, это довольно позитивно, Такер, потому что это показывает, как далеко мы продвинулись в том, что мы еще не искоренили расизм. Но мы очень близки к этому, потому что сейчас мы находимся на том этапе, когда людям приходится изобретать его там, где это не так. Сэр их не существует, и индустрии рассмотрения расовых жалоб приходится искать везде, где они могут, и целенаправленно обижаться там, где это не принято, чтобы утверждать, что они подвергаются расовому насилию. Если я спрошу вас, Такер, откуда вы родом? Я бы сказал, я не знаю, лохой Калифорния. Я был бы немного смущен, если бы вы спросили, так что, да, очевидно, что есть огромное моральное преимущество в том, чтобы утверждать, что вы согрешили против себя. Но это также нападение на человека, которого, как вы утверждаете, согрешил против вас. Это тоже похоже на акт агрессии. Это так, безусловно. И что в этом интересного, так это Марлен Хедли. Я буду называть ее Хедли, потому что я не буду называть ее так, как она выдумала. Потому что очень жаль, что она выбрала африканское имя, принадлежащее племени роботаговцев джихадистов. Я не уверен, знает ли она об этом. Но эта женщина Хедли четко записала весь разговор с Хасси. Я не уверен, взяла ли она микрофон во дворец или нет, но что бы она ни сделала, она нарушает протокол, а это противоречит британскому законодательству. Это по меньшей мере неуместно. Но что в ней интересно, так это то, что она явилась в полном африканском наряде. Что я бы сказал? Является культурным присвоением, потому что Марни Хедли из Хакни недалеко от меня в Лондоне. Люди не ходят в том, в чем была одета она. Так что я думаю, что это довольно интересное начало разговора, сказать, что вы выглядите довольно интересно. Во что вы одеты? Откуда вы родом? И это должна быть ее возможность выступить и сказать. На самом деле, из O, и вот почему я ношу этого бога. Потому что моя благотворительность посвящена африканскому и карибскому наследию. И во всех ее биографиях, на всех ее веб-сайтах, во всей ее литературе написано «Карибское африканское наследие». Это повсюду. Так что она явно хочет поговорить об этом. И на самом деле, Такер, ее благотворительная организация занимается только домашним насилием в отношении чернокожих женщин. Вы можете спорить, считаете ли вы это расизмом, имея дело только с одним расовым демократом. Но, конечно же, когда она берет на борт новых клиентов, она должна спросить их, каково ваше наследие. Откуда вы родом? верно? вы не можете требовать, чтобы все постоянно говорили о своей личности, а затем наказывать людей за то, что они спрашивают о вашей личности. Это акт агрессии. Я ценю то, что вы пришли сегодня вечером. Отец Келвин Робинсон действительно причина надежды для англиканской церкви. Итак, в самом начале, почти два года назад, пандемии COVID был по крайней мере один человек, который сказал, подождите минутку, это пришло из лаборатории. И это был китайский врач по имени Ли Миньян. И говоря это, она, конечно, рисковала своей жизнью. Она бежала из Китая и рассказала всему миру, что коронавирус был создан в Ухане китайскими военными.